Всем, нравится сегодня я вам покажу, как э гриферить головы. Нам просто понадобится э поршень любой, ну, то есть простой поршень и просто любые блоки. Я возьму землю. вот Смотрите, вот это, да, э например, вот территория запривлажена на серый Вы не можете, как бы, ничего сделать, чтобы попасть в этот дом. Например, вот он запривачен вот здесь вот, да? Ставим блок. Ставим вот простой поршень. Сюда это. А, да, нам еще понадобится красный факел. Вот все, Кстати, ставим вот это. Он у нас идет дальше. Вот так вот. Так несколько раз, пока блоки не дадут до самого дома. Это называется как бы смещение. Ну, они как бы смещаются. Эти волы, из этого они падают. Ну вот обязательно просто, чтобы было еще, ну, мало ли там подкоп вот этот дома, еще что-нибудь такое, да. Ну, а вот было бы хорошо. Очень хорошо, если это головы, они а на улице. Потому что так намного легче получается. Так, сейчас мы делаем дальше. Э -э так. Так, ну вот, смотрите, все, У нас это сделано, да? И вот, например, просто входим. Вот, у нас валяются головы. Вот они головы. все, мы забрали эти головы. Так, и также, ну, и так же, чтобы разгриферы другие, и мы также делаем с другими. Ну, вы мне кажется, поняли суть, да? и при том когда вот это сжимается до да, идет они обязательно сюда было так что можно еще сделать вот смотрите вот так вот чтобы просто в дом как бы ну это и так просто покажу Ах, так что я вам просто покажу так это чтобы в дом просто попасть просто в дом попасть опа ломаем это ну это подальше вот, да, да тяжело конечно это вот все мы можем сказать сломали это до конца кстати все входим в дом и вот у нас ну как бы упали да эти блоки мы забираем и спокойно уходим с этими головами назад домой э -э я вам сейчас покажу один сервер где у нас у меня с другом очень много голов мы как бы тоже и криферили Гриферли, криферили но короче голов нашли сейчас я зайду на этот север так что у нас ПС. ну авторизируем то что я если наш Помните, я вам рассказывал то что мы, ну у нас как бы дом сломали да ну не сломали а эти нам надо зашел нас начал мочить мочить там о всем я успешно вошел сейчас мы пишем, чтобы я домой перемещусь. вот дом. смотрите, сколько у нас здесь голов. это все головы, мы их на так, вот тоже голова. так вот она. мы с другом на их, конечно же, ну, просто так оставят, как бы. ну, вы наверное все понимаете это, да? Mm. да. чего? С, с этой стороны. вот я говорю что нас убили здесь и это всех. но он даже овцу по-моему нашу да, и овцу убили. зуи люди. ну короче с другом моим построили вот новый дом. Э -э, похоже <coughs> на то, что они нам и здесь начали ломать дом. и друг не предусмотрел это, так сказать. Так, ну вот мы построили здесь новый дом. Это моя территория. Я, короче, во время перетаскивания, да? То, как я перетаскивал, короче. Эм, нас. Ну, меня убили. <coughs> В общем-то, я не смог перетащить свою броню, ничего. Ну, всем спасибо за просмотр. С вами был SkyZKid. Подписывайтесь на канал, на канал, ставьте зовите, зовите своих друзей. И всем спасибо, всем удачи, э, до новых встреч!